Антон, привет! Никита, привет. здорово. Да. Как сам? Все замечательно. Ребята, на связи Антон Шарков, мой бывший выпускник и один из самых интереснейших студентов по количеству привет. вопросов, это точно. Я хочу тебя немного помучить, чтобы будущее поколение учились на твоих ошибках да, и прикоснулись к твоей мудрости. Вот. Поэтому я приготовил 31 вопрос отвечай честно, положа руку на сердце. Договорились? Да, Никит, я, конечно, постараюсь. Я постараюсь, но не гарантирую. Хорошо, Антон, давай начнем с самого начала. Расскажи о себе, откуда ты, чем занимался до трейдинга. Ну да, меня зовут Антон Жарков. Я из города Пермь, это... Самый центр России, Урал, чуть-чуть левее, Уральских гор. Мне 33. И чем я занимался до трейдинга, если очень кратко, то закончил университет, поработал немножко в реальном секторе, на заводе машиностроительном. Там я занимался внешнеэкономической деятельностью, Затем я поработал в компании, которая э, рабо, э, работает в сфере финансов, это был один из крупнейших региональных брокеров в России, может кто-то знает, это Витус компания, сейчас она уже обанкротилась, ее нет на рынке. Надеюсь, не ты приложил усилия? Нет, нет, не, конечно не я. Из интересного, что в какой-то... Период времени мне стало интересно после университета, а смогу ли я обучаться за рубежом. Вот. И ду, была такая возможность. Родители меня поддержали. Я подал все документы в Aston бизнес School, это Бирмингем. И прошел программу Мастерс. Это для тех, кто не имел еще опыта руководящей должности более трех лет. А программа практически сопоставима с МБ. Ты э, очень долго обучался, да, то есть у тебя интересная э, была карьера, а как ты можешь себя охар охарактеризовать в двух словах? Ну, если прямо в двух, то я бы сказал, выделил такие черты. Это умение учиться очень быстро. Да, то есть и нет такой сферы, мне кажется, которую бы я не смог освоить и разобраться. Вот, поэтому я нахожусь в постоянном э, процессе обучения. Это что касается финансов, что касается спорта, что касается трейдинга. Э, постоянный процесс обучения. То есть как только ты говоришь, ну все, мне учиться нечему, э, мозг <ф> перестает работать, да? ты теряешь форму на самом деле. Поэтому я вот недавно тут... Э, Записался на курсы финансового директора, uh -huh. оказались такие мощные курсы. И сейчас уже все онлайн сделано, но с, четким, с четкими параметрами времени, выполнения тестов, ну как повышение квалификации. Uh -huh. вот это тоже мне было своего рода как челлендж. Знаешь, смогу, не смогу попробовать. Uh -huh. вот. Поэтому, если бы себя в двух словах характеризовать, то это умение учиться и постоянное желание учиться ну и такое как бы э, спокойствие да внутреннее готов дальше а? идем я, я знаю что подожди я просто сделаю тебя да, на вот. центральный экран а то у меня камера на другом стоит сразу видно зажравшийся трейдер несколько мониторов ну два это зажравшийся так а три а три вот Понятно. Окей. Двигаемся дальше. А когда ты решил стать трейдером? Слушай, это вообще на самом деле прикольная история. Вот, я в университете, э -э компания инвестиционно Витус, она проводила э -э курс. Угу. Обучающий. Такой. Да. Э -э не обучающий. Они говорят, напишите с на, на нашу тематику и мы среди вас там какой-то разыграем. Приз. Это да? uh -huh. классно. Написал приз, о, написал SE. Uh -huh. Их так что-то эссе зацепило это. И я с рынками раньше никогда не взаимодействовал. Они говорят, а приходите на собеседование к нам. Я открываю. Ладно. Прихожу, и меня собеседует главный HR и сам владелец компании. Uh -huh. вот. И они говорят, что хочешь вообще в компании? Ч зачем ты сюда пришел? Вот. А я такой наивный, я говорю, слушайте, я вот знаю, что там ценные бумаги торгуются, там можно деньги зарабатывать, и я хочу разбираться в рынке. Вот. И они так развеселились, ухихикивались вообще, типа, ой, какой дурачок пришел. Молодой, сразу видно, что не знает, как деньги зарабатываются в этом бизнесе, хочет он разбираться, как рынок работает. Они рассуждали об этом как о чем-то, знаешь, эфемерном таком, недостижимом, что рынок невозможно понять, это же как стихия, буря, да, ты там uh -huh. просто болтыхаешься, и куда тебя понесет? И болишься, чтобы в нужную сторону тебя. Да, да, да. да. Вот. Они меня тогда э, обсмеяли, но я точно для себя понял, что вы, ребят, можете сегодня посмеяться, а в итоге я добьюсь чего хочу, я хочу реально разбираться в рынке на ну я уровне. Ну, я к этому стремлюсь. Хорошо. Двигаемся дальше. А что послужило толчком? железная железно я свою жизнь посвящу с трейдингом? М -м ну, ты знаешь, вот, наверное, вот это негативная мотивация, да, когда. Когда тебя застремали. Да, когда меня за застремали. И была еще ситуация. Мои. Был 2008 год, это связано, наверное, с первыми шагами, да, еще в том числе. Был 2008 год, я такой сел, как мог только, проанализировал рынок, все, говорю, сейчас я буду покупать. Составил себе портфель из акций, накупил, и в первый же день я получил просадку допустимую по всему портфелю в целом. Я, я думал, я инвестор, я сейчас вот для себя такую просадку установил, ниже которой я не буду уходить. И я ее в первый же день получил. Это мне было как, знаешь, веслом по голове. Самый прикол, то что я этот момент очень хорошо помню, это был перед инаугурацией Медведева. Тогда рынок после этого мощно так рос, но уже без меня. Вот, это, это вот такой толчок. Я, я запомнил, что, блин, я так-то был очень близок к правде, но исполнение. Подачало, рядом да. оказалось. Я тебя понял. Хорошо. А следующий вопрос. Какими были первые шаги? То есть ты их рассказал? Было ли что-то еще? Mm. Именно мы говорим про. Да, самое начало вот это российский рынок, да, ты что? Да. Мы, а, мое знакомство с рынком началось вот через компанию Vito. Uh -huh. Я увидел, как ребята а, в отделе а, торгуют фьючами uh -huh. и акциями. Там две группировки было, да? Одни чисто фьючерсы, вообще улетные ребята. Там такой кейс, помню, а, получаем зарплату, да? uh -huh. Чел на всю зарплату покупает фьючей на золото в пятницу вечером. Uh -huh. вот. И такой типа все расходимся, такие сумасшедшие что ли, он такой, да нормально все будет, точно вырастет. Но вот на утро понедельника он приходит там гэп такой охрененный просто не в его сторону, и он еще э, должен брокеру 200 косарей остается. Понятно, интересный момент. Какой сделать вывод? Не оставляем позицию на выходные дни? Да, да, тем более по золоту. Да. да, тем более по золоту. Поэтому ты золото не торгуешь, да? Нет, я золото не торгую. Я понял. Дальше. А в чем плюсы и минусы офлайн бизнеса либо работы на кого-то? Ну смотри, как я это вижу? Плюсы офлайн бизнеса, то, что ты можешь с людьми пообщаться. Так. Да? Для многих это важно иметь возможность выстроить диалог, поговорить, да. Это это плюсы офлайн бизнеса. Минусы это то, что бизнес очень долго тебе обратную связь доносит. Ты можешь взять какую-то идею, например, там открыть булочную. Да? три месяца договариваться с поставщиками, через полгода откроешься, все настроишь, еще девять месяцев промучишься и только тогда поймешь, что это не твое и это не, не ни разу. Да? Угу. На рынке же э, фидбэк приходит моментально. Если ты не прав, тебе сразу и ты свои деньги быстро отдал. Угу. Вот. Но самый главный плюс э, работы на рынке – это то, что то, что границ вообще не существует. Границ каких? По заработку. Угу. То есть это, это бизнес, который... Можно по... зарабатывать миллионы долларов. Да, можно вообще неограниченное количество денег зарабатывать. И э, это на самом деле мне всегда идея нравилась. То есть ты можешь быть зубным врачом, да? Так. Даже супер крутой зубной врач. Но ну, максимум ты сможешь там 10% да, Вот. А если же ты пишешь, например, книгу ты Джоан Роулинг, да, uh -huh. и написал Гарри Поттер, то твои доходы они ничем не, не ограничены. То есть вот этого стеклянного потолка нет у бизнеса такого. Uh -huh. Вот я всегда старался выбрать такой бизнес, который бы не был ничем ограничен сверху. Трейлинг этот, этот именно тот. Да. Uh -huh раз мы коснулись э, темы трейдинга минусы и плюсы трейдинга во первых это супер конкурентная среда да? то есть это тут... минус это минусы конечно тут просто как бы ты как в кислоте купаешься по степени конкуренции да? Никто тебе здесь добра не желает, это точно. Даже союзники, да? Да, да, да. То есть ты тут один на один со своими тараканами, и если ты ложаешь, то тебе очень быстро обратная связь приходит. Да. Вот. А если ты. А если ты в теме ты зарабатываешь, то, конечно, все прелести трейдинга, они раскрываются с этой стороны. А какие а они прелести трейдинга? Прелести трейдинга – то, что ты можешь своим умом, своими знаниями, своими навыками зарабатывать огромные деньги. А для чего они нужны? Ну вот лично для меня, если, то поддерживать тот жизненный стиль, знаешь, который ты хочешь, действительно. Это… Менять жизнь скучно да, да, чтобы иметь возможность отдыхать, проводить время с семьей больше. То есть тот лайфстайл, который ты, о котором ты всегда мечтал. Я тебя понял. Итак, Антон, движемся дальше. Расскажи, как ты попал в школу трейдеров? Раньше она так называлась, сейчас Герасимов трейдинг. Да, естественно, на пути становления трейдинга ты пытаешься... Найти ментора или коуча. Это очень важно в становлении, как бы, если ты хочешь быть профессионалом в чем-то. Вот. И у меня вот эта вот жажда постоянного поиска знаний. Да? Я не знаю, как, то ли это был YouTube, то ли другие каналы. Но я постоянно серчу интернет в поисках вот важной информации для рынка. «Видимо, YouTube знает меня лучше, чем я сам». И он как-то выдал твое видео, оно было очень коротенькое, то ли про рейндж-графики, то ли про что-то такое, да? что я раньше никогда не видел. Я откол. и себе. надо посмотреть. Ну, вот. И, собственно, так. Потом я тебе, если помнишь, письмо написал. Ты говоришь, давай не, не торопись, а... Поговорим с тобой по душам, и все, на полочке. Может, я тебе от футболя, да, скажу, это не твое, иди на завод работаю. Ты был не один, правильно? Да, у меня есть товарищ, тоже Антон. И я ему говорю, Антоха, слушай, тут такая тема. Я, кажется, нашел офигенные курсы обучающие. Он такой, да ладно, чего мы там не видели, тра ля ля вот. Я говорю, ну слушай, начнем с того, что меня заставили тесты проходить, чтобы попасть. Да, чтобы только попасть. А я помню, ты мне там сразу три задания задал. Тест на логику, на психологию и еще что-то. А сейчас инфляция, сейчас их шесть. Да, вот. Слушай, меня тогда так зацепило, я думаю, что? Меня еще и проверяют. Да, еще и меня проверяют. Ну все, я сейчас точно буду это учиться и узнаю, что к чему. Пойдя, пойдя. Отлично, Давай. хорошо. Какие были сомнения, страхи и ожидания от курса? Э, слушай, у меня никаких страхов точно не было, потому что э, я не вижу, при каком раскладе я там мог чего-то опасаться. Да? Ожи... Ожиданий... Э, вот прямо такого, что сейчас мне Грааль выложит, и я стану миллионером, тоже не было. Я реально на вещи смотрю. По сути дела, вот этот вот первоначальный тест подказал, показал твое отношение к курсам, да, что ты как бы сразу ставишь правила, да, как это все будет проходить. И мне внутреннее чутье подсказывало, что я в нужном месте и Информация будет. Что здесь меня а... замучают до смерти? Да, ну, да. да. Все понятно. Ожидания оправдались? Слушай, я э, думаю, что да. Я тебя замучил, да? Ну нет, реально, ты разложил вещи по полочкам и дал такую информацию с такого ракурса, как бы взгляд на рынок, который я никогда не рассматривал для себя. Вот еще раз я вот подчеркиваю важность именно э, твоей роли как ментор да, в становлении меня как трейлер. Это супер важно, это переоценить невозможно. Просто я в нужное время попал к тебе, считаю, везим. Я прям много благодарен за теплые слова, надеюсь, и дальше буду помогать. Вопрос следующий. Что еще полезного ты получил для себя на курсе? Возможно, это связано не только с трейдингом. Это, да, это связано не только с трейдингом. Я вообще как бы а, свою философию немного поменял. Отношение к жизни, отношение к работе, отношение к желаниям, к целям. То есть тут работа она многогранная. Как в голове, как психологически, как э, в трудолюбии, усердии, проработки торговой системы. Ну, для меня на самом деле было своего рода открытием, да, те посылы, которые ты даешь. И фильм этот, помнишь, секрет? помню самый популярный в мире фильм 600 тысяч просмотров. Настолько стал популярным, что даже правообладатель забанил. Из Америки такой... А, не, не, не, в России нельзя. Да. Это было круто. Это было очень необычно и ново в моей жизни. Так что не только одним трейдингом, да, курс ограничивается. И то, что в голове, это как бы тоже важно. Я понял. Так, интересно. Но мы к этому еще вернемся. Опиши, пожалуйста, свое самое большое достижение и самый впечатляющий провал в трейдинге. Трейдинг? Ну, вот я здесь по сделке по одной, по достижению, если говорить в рамках компании, используя инструментарий, я видел, возможно, сильное ослабление евро к рублю. Это было как давно? Это было на... в прошлом году. Угу. То есть там евро-рубль, да, фьючерс или баррель? Да, евро-рубль. И оценив ситуацию. Я понял, что в районе 80 как бы, имеет смысл открыть долгосрочный шок по евро, рублю. Uh – -huh. На московской бирже. – Да, да. да. И причем это важно было для компаний, в которой я работаю, uh -huh. потому что часть выручки в евро идет. Вот. Это, по сути дела, сделка хеджирования. Uh -huh. Соответственно, мне удалось с контрагентом, с HSBC, Uh -huh. заключить вне биржевой опцион на, uh -huh. на, на путы. Uh -huh. падение евро. И там причем такой прикол был, я когда договариваюсь о сделке, говорю, вот мне нужен а, опцион страйка 80. Они такие, да-да, вот колы все берут и выберите, да. Я говорю, мне, мне, мне надо на такие, нападение. Нападение? Типа, когда когда вообще евро падал по отношению к рублю, вы уверен Я такие, да, я уверен. Я прошаренный О. трейдер, давай, давай здесь, да? Да, да, да, А самый прикол был, когда пришел срок поставки, да, и они мне говорят, слушайте, что за фигня, вы у нас первый клиент, кому как бы оптики плюс закрываем. А то за Герасимов трейдинг. Это было прикольно, это было... Если не секрет, скольки значная сумма была сэкономлена? Компании. 60? В долларах? А, нет, в рублях. Рубля. Нет. А, да. А, да. Понятно. А, были рады? Владеть подожди, компанией. подожди, а, в, в рублях. Короче, это больше 50 миллионов или меньше? А, это так. <смех> Компрометирующая да, информация, давай, давай. Да, да. Это, это вырежем. Это вырежем. <смех> <смех> Хорошо, ладно. В общем, это Нет, была ну, солидная сумма, сумма. была, короче. Хорошо, понятно. Ты на этом тоже заработал. Премия тебе за выплатили Все, замечательно. <смех> вот. Внимание трейдера, вы можете зарабатывать не только на бирже, но и помогая другим, хеджируя их валютные риски. Если Абсолютно. что, контакты Антона, он вам все расскажет и покажет, как бабки срабатывают. Отлично. А наоборот, самый крупный провал. Самый крупный провал у меня на форте был. Так. И это череда сделок на фьючерсе RTS. Угу. Я сейчас, как, как сейчас, вспоминаю страшный сон. Ну, это были неосознанные сделки по большому-то счету да? mm -hmm. в поисках как бы вот, своей торговой системы я совершал сделки они большинство было мин, минусовые ну и где-то я уже не выдерживал там улынился грубо говоря неприятно было терять вот, сделки там по, по 100 тысяч рублей например за сделку да? вот. это у меня такие и, и из провальных воспоминаний то есть ты нарушал все, все торговые методики, систему и по И Cigars менеджмент да. Загорел сарай, гори хат. Да, да. Это было, и это как бы: я хочу забыть как можно быстрее. Получается? Ну да. На, на, на наймиксе сейчас спокойно не вторгую. Понятно. Понятно. Опиши, пожалуйста, свою рабочую обстановку, как и где ты торгуешь? С чего начинаешь свой торговый день? Ну, обычно я, когда просыпаюсь, я сразу проверяю графики. Mm -hmm. Это с трейдинг вью, с телефона. Mm -hmm. Быстренько так понять, чтобы где азиаты там. Закрыли. Повестку дня. Да, да, повестку дня. Потом уже с утра в 9.30 по Москве, да? Mm -hmm. Я делаю кратенький обзор, чтобы понять, чего можно ожидать от рынка. Uh -huh. Европа в 14.30 по пельме открывается. Это тоже буквально один взгляд на рынок, потому что иногда в Европу рынок двигается. Вот. Ну а так я весь рабочий день занимаюсь своими делами, а вот под Америку уже, uh -huh. за час до Америки, я начинаю рынком заниматься плотно. И торгую я из офиса компании, mm -hmm. то есть у меня с... совмещают. Компани... Да, мало того, у меня договоренность с ними, что я этим буду заниматься. То есть я правильно понимаю, что любой трейдер ему не обязательно увольняться с работы, и если это работа офисная, теоретически он может торговать именно с, работ... с рабочего места, если это не, не вредит интересам компании? Абсолютно верно. И я бы даже начинающим трейдерам так и посоветовал, что не надо сразу бросаться и со всех работ увольняться, все источники дохода обрезать. Да? То есть вам нужно создать максимально комфортные для себя условия, чтобы никакой аспект в жизни вас не, не давил так сильно, да? а сосредоточиться на торговле. Ну, есть и другой подход, я знаю, можно наоборот сидеть. Это вот, сказать, пример. Что... Да, уволился да. с работы, продал две машины. All in. Тут, тут ты как бы активировал все возможные и невозможные умственные ресурсы, и как бы мозг уже говорит, все, тут парень без вариантов, ты либо решаешь эту задачу, либо нет. Это да, это было интересно. А, некоторым, конечно, стоит такое ощутить на себе, но лучше все-таки сработать. Максимально мягко. Да, да, да. И переход это делать плавненько. То от... есть поставить цель по прибыли, когда она достигается, ну и со временем уже либо переходить на полставки, либо постепенно начинать. Да, Понимаете? да, абсолютно. Я понял. А с... Сколько времени в день ты посвящаешь бирже? В часах, в минутах. Mm, ну, наверное. Если суммарно, то часов по, по 8 дней. 8. 8. Да. Много это или мало? То есть у тебя же есть еще другие дела. То есть семья, работа и так далее. То есть 8 часов бирже это как? Это. А... Это изматывает, это трудозатратно, но это требует э, дисциплины и четкого графика по день. То есть у меня практически в дне нет свободного времени. Режим дня. Утром проснуться востолько-то, выполнить там необходимые да, обязанности, процедуры, дела по дому, работа. По работе тоже четкий график выстроен, да? Когда встреча, там, обед даже у меня прописан по времени. обедаю в одно и то же время. Рынок, потом после того, как уже все улеглись там спать, все отдыхают, я еще раз сажусь и закрываю день, заношу все сделки, которые были не занесены, например, да, в течение дня и подвожу итоги чтобы чему-то от меня научиться продвинуться? То есть сразу на ум приходит два вопроса. Первый вопрос: что неважно в каком-то состоянии, но прежде чем выключить терминал и компьютер, ты все сделки занесешь в торговый журнал, и в этот же вечер, либо максимум на следующее утро, ты все позиции своей сделки проанализируешь, чтобы учесть ошибки и на граблях не танцевать. да, да, да. Насколько да. угу. а это важно делать? Я считаю это супер важным, потому что э, иногда бывают такие закономерности и вещи э, через журнал отслеживаются, о которых ты даже не думал. И чтобы качественно продвинуться, тебе нужно понимать, в каком месте ты, например, допускаешь ошибку. Да? Без журнала восстановить это очень сложно. И бывают такие эмоциональные дни, когда ты не то что не помнишь, что было там, да, вчера? Ты буквально доходишь до дома и просто падаешь, в... отключаясь всего. Вот. А как а -а -а. в таком состоянии смочь вот, переосилить себя и все-таки занести эту сделку, хотя, знаешь, есть такое впечатление, ну, такое, ну, ну че одна сделка, ничего же не будет, ну, не занесу и не, и не занесу, ничего ж страшного. Как вот сделать так, может быть, есть какой-то секрет успеха всегда заносить. – Тут смотри, тут э, все думают, что должна быть сначала мотивация, да, а потом действие, uh -huh. то есть я должна что-то прямо так смотивировать, чтобы ты встал в 11 вечера уже сонный да, и занес эту сделку в журнал. Может быть, но я такой мотивации не встречал. Да? Uh -huh. Бывает обратное, ты сначала делаешь, а потом приходит мотивация. То есть тут вопрос дисциплины, ты должен это сделать. Вот Какая бы там усталость ни была Погода плохая И настроения нет да, Это часть Часть процесса Ты делаешь Если ты здесь позволяешь себе Недисциплинированно вести себя То что будет в трейдинге mm -hmm. Так, хорошо Как заканчивается твой день Мы поняли mm -hmm. Теперь давай к самому интересному К сути данного интервью Топ-соп-трейдер. Mm -hmm. Ты э, по праву можешь считаться одним из лучших трейдеров мира. Ну, потому что не каждый может пройти объективно, э, да даже один счет. Да? То есть на всякий случай напомню, что конверсия 2,5%. То есть каждые 200 попыток пройти комбайн выливаются в 5 счетов. А у тебя oh, их 2. Я не знал. Ну вот, теперь знаешь. Уровень значимости твоих достижений. Да, точнее. Вот. Слушай, а ты вот знаешь, у них там статистика пишется, что в топ-степе типа в этом году 700 трейдеров. Я да. так понимаю, что это всего у них 700 трейдеров. А Слушай, этом на самом деле, деле вопрос интересный, скорее всего, да. То есть это не то, что они конкретно в этом году 700 трейдеров профинансировали, хотя с маркетинговой точки зрения, скорее всего, да, абсолютно верно, это всего 700 трейдеров со всего мира. Да. Так, так, что... ш, ш, чтобы вы понимали, ребят, а в 2018 году было 35 тысяч попыток пройти комбайн. Плюс-минус. Mm -hmm. Понял, да? Насколько да. круто. А, Хорошо. Как и когда ты получил свои первые 50 тысяч долларов управления от Top трейдер? Через что тебе пришлось пройти? из С первого ли раза? Нет, я не с первого раза прошел. И сначала я, когда первый комбайн купил, у меня сразу... Это вот было как... после обучения? Да, да. Такой мандраж, руки-ноги трясутся, вообще все наперекосяк идет. Я как будто, не знаю... Не проходил внутреннего экзамена? Да, школьник вообще... реально адреналин просто зашкаливал. И я на первом этапе сразу же получил э, обратную связь от рынка, что мой алгоритм явно, вот. и естественно я светил. Я на первом этапе был очень долго, да? то есть из месяца в месяц э, какие-то недочеты постоянно рынок выявлял в, в моей торговой системе. И ты напильником допиливал. Да, и, и приходилось э, улучшать, улучшать, улучшать систему. Вот И где-то, я не знаю, в кассу тебе это или не, нет информации пойдет, но я прошел только спустя, наверное, полгода топ стап В чем основная причина была? Основная причина – это степ 2. – трейлинг-просадка в неделю. Вот. Это самое сложное условие в топ-степе. То есть mm -hmm. там на mm -hmm. э, степ 2 mm -hmm. появляются условия, что неважно, как ты хорош был м, несколько дней назад, если ты превысил трейлинг стоп mm -hmm. И потерял если... в понедельник допустимую сумму, то лучше этой неделе не торговать. <связано> да, да. Вот это вот самое сложное. То есть это условие требует не просто того, что ты умеешь зарабатывать, mm -hmm. да, а еще консистенции, то есть постоянство, тебе нужно очень-очень стабильно торговать, не, не позволяя сильных просадок по счету. Вот. Это самая засада в условиях топ-степа, мне кажется. Потому что лимиты на день, лимиты на неделю, э, лимиты на день это нормально, там они даже, я бы сказал, больше, чем надо, но вот когда появляется трейлинг, недельная это... просадка, да, недельная просадка. Это прямо вообще чайничный. Для... Как она там Викли Лос? Да, Викли Лос. Ага. А новости или там непонимание рынка такого не было? Новости нет. Завел будильник один раз и просто выходишь. Угу. Хотя у меня вот на первом этапе были были слеты по, по новостям. Так. Были слеты и по Электричество. У меня электричество отрубили, поза остались. Mm -hmm. Соответственно. Как быть в таких случаях? Как, как быть в таких случаях, нужно досконально знать, что ты делаешь в этой ситуации. И телефон электрика. Да, телефон электрика, запасной канал, и... а лучше всего размещенный на сервере просто стоп-заядки. Ноутбук а, телефон, это uh, и модем, через телефон и вперед. ну понятно, понятно. Mm -hmm. Так, хорошо. Проблемы мы поняли. А в чем тогда секрет твоего успеха? Пока в топ трейдере возьму. Ну, получается, что это знание инструмента, да? Досконально. Как воронбаркет. А какой Баффи, знаешь, инструмент какой... еще раз торгуешь? Напомни зрителям. Uh, нефть, цель, light sweep, надо номере. Так, первое это надо знать инструмент. Да, доск, досконально. Прямо вот in-depth знание, да, то есть mm -hmm. до последних мелочей. Я когда проходил э, комбайн э, и фейлил его, да, на первых этапах, то это было распыление. То есть я и CP пробовал торговать, и золото, и нефть и евро-доллар фьючерс, вернее на евро. Вот. То есть все сподряд. Ты же знаешь прекрасно, что у валют одни особенности, у, тов у товаров другие особенности. И внутри дня отслеживать это все. Да. И там, допустим, фьючерс на индекс это вообще другая песня. Надо быть... Либо ты ищешь какие-то паттерны во многих инструментах, да что-то, что -то, то что ты хорошо исполняешь конкретно, да, и ты просто как бы скринишь по инструменту. А я пошел немножко другим путем. Я говорю, нет, я так не умею или не хочу или не нравится мне, не знаю, да. Я вот буду в одном сидеть, но в нем разбираться на сто процентов. И как бы помнишь, это мое желание, это изначально понимать рынок, да? Вот эта философия, она как бы продолжается здесь да? то есть то есть... проще у, э, рынок сузи да то есть выделить какой-то сегмент конкретно энергосектора и в нем разобраться да да когда да. я все лишнее убрал я только не начал разбирать стало проще одна из рекомендаций это убрать все лишнее сконцентрироваться на одном максимум двух инструментах и все усилия туда да, да. Но это надо понять, что это тебе подходит, да? Бывает, что люди наоборот, они как бы э, какое-то одно действие научились делать, да, но на профессиональном уровне высококачественно. И им надо масштабировать это действие, да, на много инструментов. Это тоже подход. Но это надо как бы проанализировать и дойти до этого и понять. Я понял, что для меня работает другая история. Я беру один инструмент, но в него погружаюсь максимально.